в этом видео мы поговорим на такую тему как воронка продаж разберемся что это такое как это работает и развеем некоторые мифы которые связаны с этим понятием не совсем корректное и правильное его понимание с чего на самом деле началась эта история в конце 19 начале 20 века был такой рекламист которого звали Elias and или Льюис, который придумал, собственно, саму воронку продаж. На самом деле это, в принципе, просто метафора, которая описывает стадии, которые проходят среднестатистические потребитель перед тем, как принять решение о покупке. Стадии, которые были выделены, это сначала знакомство, потом интерес, потом желание, уже потом непосредственно действие, то есть совершение покупки. Визуально воронку изображают именно в виде воронки. То есть в чем ее суть? Ну, на самом деле мы направляем наше воздействие на наш целевой рынок, целевую аудиторию. И какую-то часть клиентов нам удается как бы захватить, то есть привлечь внимание. И вот они попадают в нашу воронку. Какая-то часть, только часть из этих клиентов переходит на стадию интереса. То есть начинает интересоваться более серьезно, более подробно, сравнивать варианты, что-то выбирать. После этой стадии какая-то часть только переходит на стадию желания, то есть практически готовность купить, но там еще могут быть сомнения. И уже только какая-то часть из этих клиентов переходит к стадии покупки, то есть совершает непосредственно покупку. Это если говорить вот о такой классической э, воронке продаж. Но понятно, что у каждого бизнеса такая воронка продаж она будет своя и уникальная. В чем ее будет уникальность? В том, что на разных стадиях у каждого бизнеса будут свои активности свои какие-то действия и будет свое уникальное распределение клиентов по стадиям то есть процентное соотношение сколько клиентов находится и переходит от стадии к стадии Давайте рассмотрим вариант воронки продаж для B2B, то есть когда бизнес продает бизнесу. Вы сейчас видите такой обобщенный вариант воронки, но что здесь нужно обратить внимание? Что когда мы говорим о стадии заинтересованности клиента, то эта стадия может включать такие действия и активности, как, там, например, проведение встреч, проведение презентации проектов, звонки, там, подготовка каких-то документов специфических, опять же для встреч то есть это зависит опять же от уникальности бизнеса и от требований самого бизнеса если мы рассматриваем сложные продажи где продаются сложные продукты например какое-то программное обеспечение то рынка продаж не всегда может заканчиваться продажей как таковой она может заканчиваться например подписанием контракта на реализацию проекта Воронка еще может использоваться как лидогенератор, то есть опять же вот в сложных продажах воронка генерит лиды, то есть потенциальных клиентов, которых можно довести до продажи, то есть это не обязательно вот, конец, что клиент что-то купил, варианты использования воронки продаж они могут быть разные и зависят от логики бизнеса. Итак, давайте дальше рассмотрим пример для рынка B2C, то есть у нас интернет-магазины, мы продаем физическому лицу, то есть конечному потребителю наш продукт. Если говорить об интернет-магазине, вот как мы можем зацепить целевую аудиторию, привлечь внимание? Ну, то есть понятно, мы можем использовать там соцсети, какая-то реклама в соцсетях, дальше там может быть контекстная реклама, нас могут находить через поисковые системы и так далее. То есть вот этими каналами коммуникации мы наполняем верхнюю часть нашей воронки. Дальше, какая-то часть клиентов, она переходит на стадию заинтересованности. Вот здесь, как правило, у клиентов есть какие-то критерии выбора, они там что-то для себя решают, выбирают и так далее. Вот что можно делать здесь? Если мы знаем, что для какой-то категории продуктов либо, может быть, для конкретного продукта. Есть какие-то стандартные вопросы, которые возникают, как правило, у клиентов. Можно на эти темы генерить специфический контент, например, публиковать его в блоге. Ну, это может быть, например, как что-то выбрать, как с чем-то определиться, почему этот продукт хороший, там, его преимущества и так далее. Ну и потом делать так, чтобы клиент этот контент видел на сайте, когда он, например, смотрит страничку продукта, можно, например, также его продвигать через соцсети и так далее. То есть это то, как можно вот на эту стадию влиять с помощью маркетинговых каналов коммуникации. Дальше. Здесь очень важно посмотреть на такой момент, почему очень часто воронку продаж приравнивают к чат-ботам. Дело в том, что как раз вот стадия заинтересованности клиента, вот если мы говорим об интернет-магазине, она предполагает ответы на вопросы. И что происходит здесь? Вот здесь, если есть, скажем так, однотипные вопросы, то есть есть какие-то однотипные, скажем так, сценарии, по которым можно провести клиента, то можно, естественно, разработать чат-бота, проработать эти сценарии, внедрить эту автоматизацию и таким образом обрабатывать большее количество клиентов и доводить большее количество клиентов до продажи. За счет того, что чат бот -буд будет закрывать определенные задачи и сам отвечать на вопросы. То есть правильнее сказать, что чат-бот – это не воронка продаж. Чат-бот – это способ автоматизации какой-то конкретной части воронки продаж. И если в бизнесе действительно клиенты очень часто обращаются через мессенджеры, там задают какие-то однотипные вопросы, и из этого можно сделать сценарий, то чат-бот будет очень уместен. Но есть типы бизнеса, для которых это неприемлемо, у них совсем другая логика продажи, и такие подходы там не работают. Дальше, когда мы строим нашу воронку продаж, очень важно наполнить ее как-то количественно, какими-то цифрами. Но как это можно делать? Возьмем тот же самый интернет-магазин. Мы можем в Google Analytics посмотреть общий трафик на сайт. И вот взять, например, во внимание-показатель это уникальные просмотры. Вот приблизительно можно сказать это та категория пользователей, которая находится на стадии внимания, раз они уже пришли к нам на сайт и что-то там делают. А дальше есть пользователи, которые пришли ушли сразу, а есть те, которые остались и начали что-то делать. То есть они там переходят со страницы на страницу, они например там были на сайте какое-то время и так далее. Вот это уже вот явно категория пользователей, которая находится не на стадии внимания, а уже на стадии интереса. Дальше, кто-то из пользователей добавляет что-то к себе в корзину, либо в список желаний, и вот это вот уже явная стадия желания, то есть практически готовность купить. Ну и какая-то часть доходит до покупки, то есть вот у Google Analytics эти данные есть, соответственно воронку как-то можно уже количественно наполнить. Очень важно, чтобы у нас в воронке были какие-то цифры. Логика у каждого бизнеса на самом деле может быть своя уникальная. Я показала просто для примера, как можно брать там статистику сайта, какие-то цифры из Google Analytics и уже таким образом как-то наполнять воронку продаж. Если у нас есть какие-то цифры, то мы уже можем считать показатель конверсии. Ну, самый банальный вариант, если мы берем интернет-магазин, то есть можно взять количество продаж в этом интернет-магазине, разделить на количество пользователей, вот мы получаем один показатель конверсии, который как-то можно анализировать, делать выводы. Берем, например, соцсети. У нас есть акционный пост, рекламный, который мы запустили, и там точно есть общий охват поста, то есть сколько людей его увидело, сколько пользователей его увидело. И дальше там есть, сколько пользователей конкретно перешло на сайт. А переход на сайт это уже конкретная стадия внимания. То есть мы захватили внимание этих пользователей. Вот еще один вариант конверсии, который, опять же, можно посчитать, но статистику данные мы берем уже из соцсетей. Вот дальше можно, если у нас настроен, например, Google Analytics, у нас есть цели, и мы точно можем видеть, сколько продаж нам дал конкретный маркетинговый канал – то здесь вообще все шикарно. Можно даже еще посчитать два показателя. Например, количество продаж с этого канала разделить на общий охват поста. Это один будет показатель конверсии. Количество продаж с этого канала разделить на количество пользователей, которые перешли на сайт. Это еще один показатель. То есть можно строить разные варианты и придумывать свою логику. Главное, чтобы это не были расчеты ради каких-то расчетов. Если у нас есть какие-то цифры, какие-то показатели, то, соответственно, мы уже можем что-то анализировать и смотреть, можем ли мы нашу воронку сделать более эффективной и продавать больше. Как это можно делать и какую логику здесь можно использовать? Ну, понятно, что если в воронку на верхний уровень будет попадать большее количество потенциальных клиентов, то и продаж в количественном выражении на выходе из воронки тоже будет больше. Что здесь можно сделать? Ну, предположим, мы решили сделать SEO-оптимизацию сайта, то есть сайт, оптимизацию сайта под поисковые системы. И, соответственно, мы рассчитываем, что где-то там через полтора месяца, когда будут результаты SEO, у нас увеличится поисковый трафик. То есть как бы один вариант. Мы можем включить более активно контекстную рекламу, мы можем спланировать какую-то акцию в соцсетях, так, чтобы у, этой, у этого поста был больший охват, следовательно, большее количество клиентов может перейти к нам на сайт то есть вот каким-то таким образом мы думаем как воронку скажем так лучше наполнить что еще можно делать можно например воронку растягивать, то есть растягивать всю воронку либо конкретные какие-то стадии. Например, это стадия, допустим, там стадия интереса, где очень много вопросов, очень много там клиенту нужно помогать, осуществить выбор, что он хочет купить. И вот на этой стадии, тот пример, который я уже приводила, предположим, мы внедрили чат-бота, то есть провели вот такую автоматизацию. Соответственно, теперь у нас чат-бот отвечает на стандартные вопросы, то есть высвободил какое-то время у менеджера и менеджер может уже подключаться только на какие-то уникальные, нестандартные ситуации. Следовательно, имея тот же ресурс по времени и тот же человеческий ресурс, мы можем обслужить более эффективно большее количество клиентов, соответственно больше клиентов довести до продажи. Вот каким-то таким способом мы тоже можем анализировать, как воронку сделать более эффективной. Теперь возьмем стадию, например, внимания, то есть когда клиент пришел на сайт, допустим, и ушел, у нас на, и могут быть настроен пиксель, когда мы потом начинаем клиенту показывать продукт, который он просмотрел на других площадках. Что мы делаем? Мы на самом деле пытаемся клиента вернуть в воронку снова на стадию внимания, и таким образом попробовать перевести его в стадию интереса. то есть вот тоже такая логика. На самом деле логика может быть любая. И можно рассматривать стадии там, с точки зрения специфики своего бизнеса. Но вот таким вот образом можно думать и анализировать, что в воронке можно сделать, что в воронке можно улучшить. Еще важный момент, что есть функциональные зоны воронки. Например, есть функциональные зоны маркетинга, как правило, это верхние уровни, а нижние уровни, они могут уже относиться к отделу продаж, могут относиться к логистике, к отделу доставки и так далее. Вот важно рассматривать, чтобы не было косяков каких-то и на нижних уровнях, потому что все может работать хорошо. Например, отдел доставки у нас там что-то делает не идеально, и мы каких-то клиентов теряем, соответственно конверсия воронки тоже падает. То есть важно рассматривать воронку в комплексе. Ну и если говорить такими метафорами, то наша задача, она очень простая. Нам нужно воронку попробовать превратить в трубу. Это на самом деле не очень, ну так это нереально сделать прям трубу продаж. Но тем не менее вот нужно стремиться и оптимизировать, то есть смотреть, искать способы для оптимизации воронки продаж. Если делать выводы, то в основе любой воронки продаж будет лежать логика конкретного бизнеса. Поэтому для каждой конкретной компании воронка продаж будет уникальна. Она может быть похожей, но она не будет полностью идентичной. Второй момент. Может ли, например, сторонняя компания прийти и построить воронку продаж для конкретной компании? Да, может, если это вот компания, которая занимается консалтингом, и она вот будет сначала изучать бизнес, изучать логику продаж этой компании, и потом уже, собственно, строить саму воронку продаж. Если это приходит специалист, например, и начинает с лету рисовать чат-бота строить, то, скорее всего, это просто специалист по настройке чат-ботов, который знает, как их настраивать технически. И опять же, в, в, в основе логики любого чат-бота все равно лежит логика бизнеса, логика продаж конкретной компании. Поэтому все равно все будет уникальным. Дальше, кто лучше всего разбирается в логике бизнеса? Ну, понятно, что это либо собственник, либо специалисты на стороне компании, то есть маркетолог, отдел продаж и так далее. И вот важно, чтобы логику воронки продаж разрабатывала все-таки вот компания, либо чтобы она была вовлечена в этот процесс командой именно компании. И потом уже, когда вот есть какая-то задача, есть какие-то простроенные варианты, уже дальше тогда смотреть, нужны ли какие-то подрядчики для конкретных этапов реализации собственно этого проекта каким-то таким образом я думаю что на этом все поделитесь в комментариях было ли вам понятно полезно и интересно подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока